Всем привет меня зовут аня если ты впервые на моем канале обязательно подпишись и не забудь поставить колокольчик чтобы не пропустить следующий ролик мои каникулы уже прошли две недели быстро пролетела я немножечко отдохнула от ютуба от инстаграма и сейчас захожу в новый 2022 год и решила для вас я такое интересное видео о польских словах многие считают польский язык легким хотя с этим трудно согласиться я вам хочу сказать что некоторые слова не то, что трудно выговорить, их еще можно понять не так. Поэтому я для вас составила небольшой список, который поможет вам в польском разговорном языке. <музыка> укроп это кипящая жидкость, а не укроп Копер. Урода это красота, а не урод или уродина, которые означают бжидал. Важный, не только важный, но и действительный, например, билет на поезд или какой-то документ. Заказ это запрет или запрещение. Вы, скорее всего, обращали внимание, те, кто был в Польше, например, где нельзя курить, перечеркнута сигарета и написано заказ. Это значит запрещено. А по-польски заказ будет замувение. Желазо это утюг, а не железо. Сливки это плоды слив. Они, а как мы можем подумать, сливки, которые добавляют в кофе. А сливки, которые добавляют в кофе, у них называется сметанка. Соплы это сосульки, а не сопли. Сопли по-польски будет смарки. Склеп это магазин, а не склеп, который находится на кладбище. Склеп по-польски будет крупто. Запоминать значит забыть. Это чаще всего слово, которое я не могла никак запомнить. А слово запомнить значит запомнить. Кшесло значит. А кресло значит Фотель. Лыжвы это коньки, хотя мы можем подумать, что это лыжи. Но лыжи по-польски звучат как нарты. Овоц – это фрукт, а не овощ. Овощ у них называется воживо Поляки получают каждый месяц пенсию, которая означает заработную плату. Пенсия по-польски америтура. Самое популярное слово это пироги, которые обозначают вареники, а не пироги. Пивница это подвал, а не пивница там, где бьют пиво. Пукач это стучать, а не разговорное наше слово пукать Рано это утро Ютро это завтра Ковер это икра, а не ковер, который обозначает диван Скажите, вот столько много слов, которые можно просто перепутать Обязательно напишите в комментариях, какое слово вы бы точно не запомнили Кеды это когда, а не кеды спортивная обувь Если вы хотите э, сказать слово кеды, то называйте буты спортовые Курма это больно, а не наш фрукт хурма. Хурма по-польски каки. Также меня рассмешило слово. Ну, в этот список оно не входит, но я все же вам скажу. Как же называется инжир по-польски? Он звучит как фига. Я думаю, что это слово вы точно запомните. Гроб это могила, а не гроб. А гроб по-польски будет звучать как трумна. Гранатовый это темно-синий, а не гранатовый. Дыня это тыква. А дыня по-польски это мелон. Двожец это вокзал, а не дворец. А дворец по-польски будет звучать как замок. Следующее слово это депутат, которое обозначает разрешение. Чашка это череп головы, а чашка по-польски будет кубок или пуха. Час ⁇ это время. А время это Годжина. Например, Ктура террас Годжина. Часто это печенье, которое родственно со словом тесто, а не слово «часто». И последнее слово на сегодня это болван, которое обозначает снеговик, а не наш какой-то там болван. Я надеюсь, вам понравился этот небольшой, но интересный и познавательный ролик. Обязательно оставляйте пальчики вверх, пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Также я всех вас жду в инстаграм, я уже говорила о том, что у меня новая страница, обязательно подписывайтесь, ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике, с вами была ваша Аня, всем пока!